Всем привет, дорогие друзья, и игра под названием Barn Fingers. Что можно о ней сказать? Да в принципе мало чего, как обычно, потому что зачем читать, зачем интересоваться, но на самом деле я все читаю. Используйте тапочки. игры заключается в том, что мы будем играть за барахольщика, где нам будут выдаваться задания, где мы будем находить предметы и сможем продавать их. Вот она. Наша интрушечка-игрушечки Интересно, музыка палитная, кстати Это даже стало очень интересно Так, это получается наша комната или это Надеюсь, это не я Надеюсь, это не я такой старенький страшный Так, ну как я понимаю Что это? Это как я понимаю, мы переезжаем сюда Или стоп Да, вот, это мы сюда вот приезжаем Кому-то Это будет получается наш магазин Воу Привет, крокодильчик, дюкер, Так, ну вот это нам, Себастьян, кого-то показывают Боби Грей, агент-агент Агент-агент Так Я пока не очень понимаю, что происходит, конечно Я немножко читал об игре По всей фишке, ну ты заходишь, собираешь, ломаешь предметы Собираешь предметы, чинишь предметы и так далее то есть, надо же уже какое-то разнообразие, да, уже вести, уже бы пора. И это, хотя бы, я думаю, будет достаточно достойным разнообразием, потому что, в принципе, не выживалка, ничего, а Барн Финдорс. Все легко и просто. Где-то в Америке. Очень схоже на настоящую Америку, но не совсем. 1991 год. Так, как я понимаю, просыпаюсь. О, это дядя Билли. Молодежь, простите, Сипой, наш генератор сдох тащи с пикапа ща починю вставай патл, давай ща как поработаем отпуск близко вот и мы начинаем так сенса ан я тут немножко настройках копался так контроль так c председатель я уже давно поменял прыжок пробел и просмотр так что мне нужно что мне нужно мне нужно что сделать Так, туториал, добро пожаловать в Finders ЛДТ Заберите аккумулятор из багажника, положите В генератор и используйте свой компьютер Чтобы искать работу и путешествовать По всей Америке Да, где-то я слышал подобную страну Называлась она Америка, но это где-то там же Наверное, да? Так, это дядя Бил Так, иди в баскет поиграй Тут есть баскет, ну нифига себе Так, хорошо, а где машина? Где пикап? Откуда мне взять Так сказать, аккумулятор Баскетбол. Где-то тут должна быть машина. Если я приехал. А, ну тут есть куда идти. Так, нет, соп, это выезд. А где тачка-то? А, вот, вижу, вижу, пикапчик. Вижу. Так, это дом. Как мне туда попасть-то? Блять. Еще фиг пройдешь. Да ладно, здесь нельзя пройти, пойду круг сделал. Надеюсь, за домом можно пройти как-нибудь куда-нибудь. Билли, ты куда пропал? Что это сейчас было? Он так исчез, прикольно. Так, а, он сюда исчез. Так, как я понимаю, что надо сделать? Нажмите, чтобы открыть багажник. Так, аккумулятор. Аккумулятор разобранный компанией Мика. Создан для, специально для того, чтобы подпитывать генераторы их собственного производства. Так, и где? Куда? Так, это у нас что? Это не сюда. Так, ну это... По... Вот, генератор. Вот. Во, новое письмо. А, мне теперь в компьютер, да? Где у меня компьютер? Комп... Вот он, компьютер. Так, хорошо. Барнхап. Mm, какая хорошая отсылочка, ну все, наверное, поняли Так, привет всем охотникам за старьем Можете подсобирать старому другу А, подсобить старому другу Я слышал, что в старом добром красном амбаре до сих пор валяется оленишка-шалунишка Не поищите его для меня Заплачу, если найдете Благодарствую, миг. Mm -hmm. Так, принять заказ Так, отправляйся в красный амбар Амбарный центр А, нужен бензин или 50 баксов? Денег нет, бензина нет Хорошо. Дядя Билли, дядя Билли, где взять мне бензин, где взять денег? Блин, куда пропал опять? Так, что это? О, это бабки стоят? Три бача. Я что-то продал за три бача. Шесть бачей, то есть мусор. Мусор я продаю, заебись. И это хорошо. Знаете, что я забыл? Самое главное я забыл, это, конечно же... Конечно же, посмотреть на время и понять, сколько времени. Так, как я понимаю, это наша лавка. Такая страшная, что капец. Надеюсь, ее можно будет улучшать в будущем. Или что-нибудь с ней уже, конечно же, сделать. Билли, дядь Билл, ты где? Вот, дядь Билл здесь, вот. Где взять бензин? Так, круша предметы молотком. Ты починишь, попробуй. Ты их починишь. О, пачки, газолинчик. Спасибо, дядь Билл, ты так стоял вовремя. Мы можем сменить тут какой-нибудь плакат. Так, стоп, то есть эти плакатики, они все это меняются? Используйте улучшательную пушку, чтобы изменить Так у меня ее нет еще Так, колесо какое-то Курочка Так, баскетбол Свет, баскетбол Так, что еще? Так, о, и бензинчик я получил Один газолинчик, это скорее всего специально для тренировочки. Единственное плохо, что не объясняет, где его взять Если бы там дядя Бил не стоял Я бы ничего не сделал Так, hell your mom Так, теперь можно, да? Амбарный центр Вот, путешествие Нифига, не рассекают. А это да, на одной канистре далеко не уедешь, вот они рассекают на всей скорости. А что, били за рулем или я? Нет, я был не бил за рулем. Это что за танк сейчас был? <laughs> они сейчас танк проехали, они что, через зону 51 ехали? Так, в вашем распоряжении есть кнопка быстрого поднятия предметов. нести, Используйте улучшательную пушку, чтобы изменять и расширять, свое... расширять свою лавку. Так, вот мы приехали в красный амбар. Хорошо. Мико там сзади, видите уже? Он отсылочка какая красивая. Но это типа они делают отсылочку сами на себе, что типа ми Мико правит всем. Красный амбар, гнездышко Дуэйна. Надеюсь, меня хорошо слышно. Запись вроде идет, все прекрасно. Так, ваша работа как охотника за старьем заключается в поиске требуемых предметов. Обращайте внимание на другие ценные предметы. Их можно продать в своей лавке. Ищите дополнительные предметы и секреты. На картах их полно. Хорошо, хорошо. Так, вот мы пришли. Ну, не, ну, знаменитый красный амбар. Нужно, пожалуйста, осмотреться, все забрать. Конечно же, конечно же, это надо все сделать. Так, дверь открывается простенько. Так, мусор, как я понял, продается. Отлично. Тут можно на мусоре денег поднять. Ну, книжки даже продаются. Коробка. Коробка нет. Нет. Книжечки продаются прекрасно. Что мы еще можем? Мы можем лазить по шкафчикам. Нам нужно найти оленя шолунеля. Шелунишку, так сказать, нашего. Так, ящик какой-то. Хорошо, что я могу хотя бы двигать предметы, перекидывать их. Так, что это такое? Мистер Густов, медиум. Не на продажу. Собрать среднее, что там. Нажмите Т, чтобы что? Чтобы пометить транспорт. Че? А, это тем самым он предметы в транспорт кидает. Вот это удобная тема. Так, опа, ключик, Кра красный ключ. Красный амбарный ключ, хорошо Так, опа, матрасик продал А почему коробки не продают? Их же тоже, наверное, можно продать Это же дерево, древесина, там, я не знаю Это можно что-нибудь что с этим придумать? Что-нибудь как-нибудь использовать? Так, еще книжечки Так, веревку какую-то продал Блин, ничего не вижу, у меня фонарик есть? Ага, конечно, фонарик сейчас мне Что это сейчас было? Понятно, я думал, мне не... я думал мне показалось, это все-таки так и есть Опа, бензинчик, это скорее всего, чтобы вернуться обратно Чтобы денежки не тратить, я мог спокойненько доехать обратно Так, надо запомнить, что Т у меня это Опа, фоточка, кто-то здесь все-таки жил до этого Опа, стульчик, стульчик тоже заберем, конечно же Так, что мы еще имеем, куда мы еще что можем Там что-то есть, там что-то есть А, вот дверь Опа, ключик использовал. Это хорошо, что я его нашел. Так, что это? Радужный котик? Он что-то не похож на радужного котика. Он похож на облезлую кошку. Как так-то? Кто придумал название предметом? Скажите мне, пожалуйста. Опа, черепушка. Кто здесь черепаха хранит? Прекрасно. Опа. Что это? Остров Джама... Ямаха? Это Ямаха. Опа, лестница. Нажмите, чтобы забраться. Блин, а неудобно. А на самом деле было бы удобнее, если бы я мог это, если бы я мог по-другому забираться. Как она прекрасно здесь лежит, на матрасике. Прекрасно же! Стоп, а я что, этот матрас не могу продать? А это что такое? Плакат для сбора. Страница комикса теперь в коллекции. Так, где мы еще не были? Опа, опа, туда можно запрыгнуть. Это мне туда и надо. Опа, так, а вот и самый предмет, который нам нужен Оленишка, Шелунишка. Это все потому, что у него лифчик на голове, или его просто так назвали? Так, хорошо Так, что еще я могу забрать? Значит, где-то я, я же могу, наверное, по карте пройтись еще собирать Там стул можно было бы продать Почему вот, например, стул не продается? Так, я уже выяснил хорошо, что продаются предметы, по крайней мере... Предметы, почему я не могу там сток сена, ой, сток сена, сток этого всего закинуть в этот. Опа, вы видите? Что это? Ну, туалетная бумага, похоже, на золотую. Блять, что, она и есть? Так, как туда залезть? Так, опа, что это такое? Это у нас тележечка, тачка. Горючее, горючее. Почему я не могу его взять? Я не могу взять, опа, еще что-то. Так, улучшение стен теперь в коллекции Ага, улучшение стен, хорошо Так, как туда залезть? Лестницы-то я не вижу здесь Нигде Так, ну скорее всего надо как-то на крышу Чтобы залезть как-то на крышу, нужно взять стул Как тебя там крутить-то правильно? Вот так Бросить стул Встать на стул, а, понятно, встать сюда А, ну все просто, все легко Так вы заметите, она дает божество... божественное... божественное какое-то такое звучание. Это, то есть, типа... Это отсылка на коронавирус, что ли, вы имеете в виду, что, типа, туалетка это прям самое дорогое, самое нужное? Надо видос пометить, что это коронавирус, и все, и тогда он станет популярным. Так, бери. А, стоп. Так, как это? Usable object. <сас> Тут, видите, еще не все на русском, но звуки, конечно, <сас> которые дает эта туалетная бумага, не очень. Че? Че? Кого? Где? Че-то сейчас было? Так, что это у нас? Это у нас улучшение пола Так, я вижу здесь еще что-то Так, это у нас Пятюни волк Пятюни волк забираем, конечно Так, мусор Я не понимаю пока для чего нужны коробки Тут ну, Это все передвигается, ставится, двигается Это все понятно Ну как-то же их использовать можно Так, что у нас тут есть? Так, это тоже какой-то юзебный объект. Так, стоп, он что-то выпил решил. Что происходит? О, НЛО. Инопланетянин, здравствуй. Я камеры не могу двигать. Так, мышка. Что происходит? Так, окей, это типа было что-то непонятное. Так, плакат теперь в коллекции. А, то есть ты бухаешь и еще плакатик получаешь Гениально, это же лучшее. Так, остался какой-то предмет А какой еще, я не могу понять Какой-то предмет Какой-то где-то Какой-то предмет с чем-то, о чем-то ком то почему-то остался Так, это у нас что, это те же самые двери? Тут закрыто А почему тут закрыто, я не понял А, ну я там был, все, там просто завалено Все, все, все, я понял там просто завалено. Ладно, как... Тут, видите, осталось предметов, показано. И какие-то у меня тут шестеренки. Тоже какие-то там веревочки нарисованы. Что-то такое, письма, фигись Так, что-то я где-то не нашел. Что-то где-то я кого-то не нашел. Ну ладно, мы не будем сильно заморачиваться. Это все-таки... Теперь можем вернуться в ломбард. А, то есть вот, мы будем в ломбарде торговать. Может за тачкой что-то есть? А можно дальше продолжать тут рыскать. Ну, я понимаю, но это все просто занимает времени, это все как-то это все... О, мусор. Может, я мусор забыл? Да нет. Он вроде как-то даже не помечается, что это как предмет оставшийся. То есть тут не, не все имеет пометку. Так, ну здесь я был. Здесь я был. Не, ну ладно, мы, в принципе, все обыскали, все рассмотрели. А все-таки лазить за каждым предметом в каждую, так сказать, дырочку, в каждое отверстие тоже как-то не самое то. В принципе, самое главное, самое главное, я уже обыскал. Правильно? Ну так, сейчас быстро вот так вот глазами просто пробегусь. Может, может быть, все-таки где-то за стенкой. Опа, что это такое? Книжки. А мусор есть еще? Чем? Нормально, сотку баксов поднял, пока я здесь по мусору продавал. Нифига себе. Или предметы автоматически продались? Так, ведро, коробки, фигопки. Тут ничего нет. Ну, в принципе, тогда все получается. Тут тоже ничего нет. Темно, просто капец. Просто жесть, как темно. Ну все, тогда валим. В принципе, не будем сильно заморачиваться. Нужно еще понять, как все остальное работает. Это же только первая миссия, а на ней мы все-таки сильно заморачиваться не будем. Да, все, можно выходить. Бобби Грей. И на английском. Это, по-моему, инопланетяне. Вы просто посмотрите как он выглядит Даже говорит как Так, как я понимаю, он будет рандом э, Спаван рандомные предметы на земле э, Go, что-то safe us, что там сохранение Один раз, так, теперь в открытых Амбарах будут появляться новые предметы Когда вы в них ново заглянете Вот, но ну, как я один предмет Все-таки не нашел, три, еще три коллекционных Не нашел, ну ладно, это фиг с ним Мы всегда можем теперь вернуться Здесь будут новые предметы А фаров, они могут вас обокрасть Интересно. То есть, судя по всему, теперь каждый раз, когда мы будем приходить в амбарте, вот этот Бобби Грей будет закидывать новые предметы. Так, загрузите грузовик, а, разгрузите грузовик, нажав на кнопку на станции хранения. Используйте вторую кнопку действия, как я понимаю, это правая кнопка мыши, или левая, еще посмотрим, чтобы автоматически размещать предметы на полках. Вторая кнопка действия. Это либо Е, либо f Ну, сейчас посмотрим. Сейчас все испробуем. Откройте лавку днем, чтобы начать торговать с клиентами. Так, на какую тут кнопку? Вот здесь. Дядя Билли все так вытаскивает, разносит. Так, попробуйте разложить предметы по стойкам. Двери каждый раз открывать, это, конечно, не очень Но то, что они закрывают за собой двери, это молодцы Всегда закрывать за собой двери Понял? Понял, закрывайте двери за собой Так, левая кнопка Е e, F, правая А, правая, опа, правая кнопка мыши Так, что я еще могу? Ничего не могу Ничего не могу А, вот полочка, здесь полочки нет Здесь полочки нет, вот здесь еще полочка А, и все, да? Так, используйте улучшательный пульт Пульт, пульт блядь Улучшательный инструмент, чтобы купить полку А, ага. Так, теперь надо открыть лавку, о а, днем А как поспать? А, поспать, наверное, надо, правильно? Так, отдать предмет, который мы нашли, правильно? Он же по почте отправляется Запаковать и отправить, вот Три сотки баксов получил Да, вот, 397 баксов Прекрасно, все Так, а где я там? Наверное, спать, наверное, я буду там, где я спал Где я проснулся, где меня билет разбудил? Где-то здесь, вот здесь что он а что-то а хочет а сказать а Так, отправь искомый примет по электронной почте Ох уж здесь, компухтеры. А, так я уже Так я даже не догадывался Опа, опа, пивасик Моя, Мои вещи А я могу свой собственный стул продать? Нет? Жаль Так, а что тут еще есть? Мусорка Опа Правильно, давайте выпьем бутылочки из-под пива Фигива и всего остального Весь, короче, мусор надо продать, конечно Нужны же денежки, все это нужно все. Блин, это вот на самом деле неплохо придумано Тем, что Можно так сказать, опа, туалетная бумага А, она здесь будет собираться? Нифига себе Надо, значит, находить всю туалетную бумагу Чтобы собрать целую коллекцию Это то, что ему снится? Почему ему снится, как дядя Билли спит на свинье? Что? Вторник, 7 утра Новое письмо, так, отлично Утро, это хорошо так, откройте лавку, используя вывеску, иначе покупатели не придут. Так, а нажмите, чтобы открыть, закрыть вашу лавку. О, нажмите на клиента, чтобы начать продажу. Вы можете продать, так, продать, отказаться от сделки или торговаться на лучшую цену. Цену. Не жадничайте, тогда торгуйтесь, иначе потеряете деньги. Так, не жадничайте, это смотря как, это мы посмотрим, бабки нужны. Так, давай ка еще подсказочку. Не играй с этой курицей. Почему? А где курица? А почему с ней не играть? А как с ней играть? Ты бы мне хоть объяснил, как с ней играть сначала? Так, где покупатели? Давайте, где вы? Приходим. Она ну, иди сюда, блядь. Курочки. Так, где покупатели? Так, кто-то пришел. Где? Где? Где ты, покупатель? Что? Что уже внутри? Это вообще естественная тема? Так, хочешь купить за 70 баксов, поторговаться. А на какую кнопку нажимать? Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Так, не налево. А может на Т снова? Я что-то не понимаю. А, направо или налево? Нет, не налево. Не направо. Наш на Т снова. А, да, на Т. Что-то я туплю, там показана буковка Т. И... Опа! Отлично. О, плюс 7 баксов. Отлично, на F продать. Отлично, хорошо. Так, а ты зачем пришел? Так, хочу купить это кресло. Предлагает на 3 доллара больше, чем уже есть. Торгаемся, торгаемся. Ой, блядь. Это мое последнее предложение. Не, не, еще разочек. Нифига на быстро, конечно, фигарит. Вот, плюс 8 баксов. Продать. Спасибо большое. Вот. Так, теперь надо залезть на почту. У меня там какое-то письмо пришло. Так, почта почта, упочти такое. Так, уважаемый старый хрыч 345, благодарим вас за то, что являетесь постоянным клиентом Farmfields. Так, дочерней компании Мика. В знак нашей признательности представляем возможность бесплатно скачать каталог Мика, как только он станет доступным. Ага, окей. Увеличь себе прям сейчас! <смех> Увеличить размер проще простого. Просто попробуйте наши таблетки <смех> Train Эльдин <Yildin> Энерджекс <Energix. смех> уже в продаже более 18 тысяч американских мужчин были пожны тем, как в бойко выросли их дрынь. Зарегистрируйтесь, online, чтобы получить бесплатный пробоник. Так, мы в Мико всегда заботимся об окружающей среде. Теперь у вас есть новая система переработки, и наша цель сделать Америку чистой страной. Присоединяйтесь. Отправляйте нам свой мусор за небольшую плату. Имейте в виду, что мы принимаем не все. Пожалуйста, обратитесь на нашу горящую линию по подробностям. Окей, Дона, это завершенное задание Джобс, вот Джобс Эй, малыш, только что стартовал Новый турнир торгов Мика Пошли на склад мост Порвем там всех, финальный раунд И билеты на Гавайи наши Если найдешь там машину Энджин, отправь ее кузену Кевину Окей Так, новое задание выполнено Амбарный центр, так стоп, а я еще не все продал Да, у меня же есть еще предметы Все, нету больше ничего да нет, есть еще, вон лавка открыта, лавка открыта Вот у меня еще тачка есть получается И это, и волк-пятюня Ты кто такой? Дали. Дали, да. а, дает 75, просто 75 Нет, так не пойдет, так не пойдет Нельзя так делать Ну, бля Не, давай, давай, давай еще разочек Бабки нужны, бабки нужны Да что ж такое, а я могу отказаться, да? Я жму ц, отказаться нельзя да не работает как так-то? Он сам уйдет, да? Да, он сам ушел. не стоит тратить на это время. Он сам ушел, прикиньте. Так, что я еще могу? Так, постеры фигу... А, предметы! А, стоп, я же их уже отправил. Опа, мешки продаются. Отлично. Так, это переносится, прекрасно. Так, а у меня еще есть предметы или это все? Все, предметов больше нет. Вот у меня тут что-то есть. Собирать что-то тут, гря Это мухи нарисованы. Но они не выставились, фиг знает, по какой-то причине они не выставились. Значит, все это просто надо будет все изучить, получше, все это надо рассмотреть. Так, опаньки. Неожиданно улучшение стен теперь в коллекции. Прекрасно. Так. Где покупатель-то? Э, где вы все? Опа! Опаньки. Здорово! Нифига он огромный. М -м -м. Давай поторгуемся, давай. Там, конечно, мало, но, блядь. Да О, лады, че звучит, честно, нифига себе, нормально. О, вот это, вот это мне нравится. Вот это прекрасно. Вот, 6 баксов. Прекрасно, чуть больше. Мелочь, мелочь. А приятно. Вот, у нас еще один предмет остался на полках. Ноль машин, ноль на стене. А на полках что-то там. Что-то там мухи нарисованы. Это что нарисовано? Вон время. А, я понял. Слева смотрите, наверху время есть, где опен. Опа, появилась Здарова Фигачу не с голосом Здарова Фига быстро О, она 8 бачей дала Мне реально нравится, зашибись То есть видите, на желтых иногда все равно хорошо Дорого, но возьму О, сатен, сатыгу, плюс 30 кубаксов Прекрасно все, магазин закрылся, а значит, мы можем отправляться на новое задание. Так, что там по часам прошло-то? Да, мы еще успеем еще один барчик сделать. Так это у нас Welcome что такое? Опа, ваши деньги 700 бочей. Опа, улучшательная пушка Построй строй свой дом, освещает темные области. Вот она тема же. Топор Мика, шанс обнаружить металл, обрезки и древесину. 300 бачей стоит. Надо купить. И фонарик It's надо купить. Jelly. Все, больше, больше меня It что не хватает. Work. Инструмент для медленного проведения раскопок. Ей можно взламывать простые замки. А что, больше ничего нет? Все. Customer, ну ладно. No так, return. поехали дальше пока что. Я не мог. Топор, это нужная тема. А, топором, скорее всего, можно доски, да, ломать. Опа, фонарик. А двоечку топор. Так. О, это все ломается. Прекрасно, вообще отлично. Так, это не ломается. Бля, я таблетку сломал Хотя вообще не надо, пусть будет вообще Красиво смотрится Вот мусорку можно сломать А ничего нет С мусорки ничего не упало То есть вот То есть вот оно как все Видите, прекрасно Все отлично Так, почта Задание Амбарный центр С Плюс 100, 100 баксов плюс нужно иметь А у меня 200 Отлично Вот у меня 166 баксов Отлично Так, у нас два бензина а, Поехали Нужно было два бензина, чтобы туда поехать, прикиньте. То есть, один бензин я нашел, второй бензин пришлось купить. Но ничего, вообще, это все, ну, на самом деле, приятно сделано. Мне нравится. Пока что звук, ну, звук хороший, мне нравится. Хорошая картинка. А кстати, воров, они могут вас обокрасть. Мне очень интересно тем, что Что-то новенькое, вот видите, сначала мы поехали Получается э, Искать предмет, теперь мы едем Куда мы едем? Теперь мы едем к гаражам Здравствуйте, гаражи а, Судя по всему, все предметы Так, особое мероприятие Мико Ага, окей Так, сразу в мусорке Правильно, тут же есть мусор? Есть мусор Прекрасно, опа, сейчас Сейчас мы восстановим свои бабки с помощью мусора так, ваша цель Предложить самую высокую цену на аукционе Повышайте ставку Маленькими и большими фишками Поддержав победу, вы можете следовать уровень И собрать все предметы Так, ТФ, типа маленькая фишка Большая фишка, окей, хорошо То есть это мы на аукцион приехали, правильно? где будем торговать? Себастьян, ты что, в зазг съехался? Новость просто суперская, братиня Есть новостишки? У меня ничего А с кем торговать-то? Как торговать? Что делать? Че, пацаны, готов проигрывать? А от тебя живого места не останется Нормально, эти такие типа Дракониха, твой дядя воняет как пьяный хрёк А я ты чё моего дяди? Чика, блядь, ебу Нифига, офигела на самом деле Так, хорошо, что мне нужно? Как торговаться как чё? Так, я могу бегать, это хорошо так, топор, надо, надо проверить Отлично, то есть все это ломается, все это собирается Зачем еще и что, почему, я это непонятно Может быть можно будет продавать Так, аукционер, компания Мика Истинное лицо Америки Так, хорошо, а это что? Ага. приветствую охотники за застрелим Добро пожаловать на наше особое мероприятие А как торговать, а -то? может правой кнопкой мыши, нет? Нет Так, хорошо Пока непонятно Так, что я вижу, бутылочку вижу Надо, надо поднимать мусор все ломать, скорее всего, мусор поднимать, продавать Так, что тут еще ломать О, металл, с мусорок падает металл Прекрасно Так, еще тут двое кто-то стоит Рот класс Ой, блядь, сломал слышь что-то Мусор Где, что слышу-то Опа Опа Опаньки! Хорошо, что я купил топор. Вообще, на самом деле, неожиданный поворот, я просто слышал и понимаю, что все, что это мне сюда, что мне сюда надо. То есть звук в этой игре не просто так придуман, чтобы это все было покрасить. Может, с вами. О, дядьбил! Дядьби! Давай без базара выиграем! Конечно, конечно, выиграем! Так офигеть, как давненько не виделись, пукер. Почему пукер? Как там твоя мамка? А, это дюк, старый Долбанафт. Шоп дух твоего рядом с мамкой моей не было То есть он, судя по всему, Билли это говорит или мне это говорит Фиг знает, кому он это говорит, но я думаю, это он Билли говорит А кто-то, походу, подкатывает Нифига тут мусора, офигеть курили тут, сидели тут, семечки нагрызли А я тут, получается, мусор отправляю и все Хотите начать аукцион? А, вот оно что, нет, подожди Я хотел вообще-то что сломать, я думал, это ломается, а это аукцион Вот оно как работает это все так, ну вроде бы я в принципе везде все прошелся, можно и начать аукцион Так, дядь Билли, эй, молодежь, лови свои 600 баксов, ну давай там всем по яйкам Нормально, нормально, очень неплохо, прекрасно говорит Так, начать торги начнутся сейчас Ну давайте, 25, какой ужас Когда я встану, ты ляжешь Так, давай еще 220 Вот погоди, увидишь Так, что-то они тут все это что он там пиздит. Алло, алля, что такое бог даст в окно, подаст. Нифига себе. Уже полто стоит. Да вы что, офигели что ли? Валите домой, Сиди. Да ты что, офигела? Какие? 375. Да ну, сдавайся, я забираю эту штуковину. Да ладно, да не, давайте-ка полтинчик поставим. 525, все, все, ребята, у меня две сотки должно остаться. Все, три сотки. Ну, почти две, почти три. Ладно, я иду домой. Вот, давай, давай, давай, все, все, валите, валите, все нафиг. Все, до До свидули Давай-давай-давай, быстрей-быстрей-быстрей. Отлично. Победители аукциона. Охотники за старьем. Пробедившая ставка 525 бачей. 525 бачей за гараж. Так, нам осталось как-то это дело окупиться. Блять, тут все ломается прекрасно же. Так, зачем это все ломает Фиг знает. Блин, а почему в коробках, например, предметов нет? Они же не просто так коробки. Какие-то нитки... А, это нитки из коробок падают. Подождите, стоп. Из коробок нитки. Это законно вообще? Это нормально? Чтобы из коробок падали нитки. Но я думаю, это законно, это естественно. Это все нормально. Что-то мне тут резко это все, короче, маленькая проблемка случилась. Извиняюсь, виноват. Ну, в общем, вы-то, в принципе, ничего не узнаете, ничего не увидите. И, в общем, мы с вами продолжаем. Ну, тут бывают, короче, такие моменты. Такие, такие страшные, причальные моменты. Тоже забираем? Что, колесо, что ли? Колесо отлично. Или что, или что это? Вообще непонятно ну, в общем, прикиньте, звонят Что? Стоп, что я сейчас поднял? Что это? Я что-то поднял, я думал, это вообще-то продается Так, USA Я слышу, я что-то слышу Вы тоже это слышите? И я это слышу А, вот она, я думаю, что это Так, топор А, я-то думаю. Блин, а почему -то топор металл ломает? Вы, как бы, вы же понимаете, что топором не стоит ничего металлического ломать Просто знаете это это вам пригодится на будущее, что это ломать не надо. О, я фоточку сломал, я не хотел. Так, лист металл, наверное, ломается, мусорка, наверное, ломается. Нет, шкаф не ломается. Так, что еще это ломается, это не ломается. Так, что у нас тут еще? Так, так, так. Ключи какие-нибудь, что-нибудь есть? Эй, я застрял. Пусти меня. Ну, это ладно. Да, хорошо. Ну, игрушка, по крайней мере, прикольно сделана. Так, что у нас тут? Не курить. Так я, вроде, не курю. И чё? А! А! Предохранитель я поднял. Вот оно что. Ну, видите, как... А почему он был в мусорке? Это что? Это кто-то так, так сильно... Точнее, так сильно. Так слабо не хотел, чтобы я туда попал, что он взял и закинул этот предохранитель. Нифига тут покрышки, фигишки. Вот, нифига тема. Так, колёса. Это, наверное, можно будет собирать, наверное, как-нибудь Либо продавать Это одно из двух То есть, типа, у нас есть несколько вариантов Либо продать, либо собрать Либо еще что-нибудь Так, у нас 300 бачей Прекрасно Так, руль рулит хорошо Еще что-то, это, по-моему Как ее Как это называется? Радио, радио, да Передняя часть тачки Нифига себе Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего нет Хорошо, мусор Так, что это у нас? у нас газовый аккаунт. Бензинчик, бензинчик. Это хорошо. Так, опа, еще колесо. Fire Excitation. То есть здесь должен был быть огнетушитель, а здесь нет. Опа, что это у нас? Точило, нифига себе. Как я тебя не заметил, тут сразу нифига тут стоит. 150 бачей. Так, стоп. 150 бачей это что? Это типа... Я должен заплатить, чтобы ее забрать? Или что? Я что-то не понимаю. Или заплатить... Нажмите Т, чтобы пометить транспорт. Минус 150 бачей. Ну, давайте, ладно. Ожидание. Закончите карту. А, ну, хорошо. Закончите карту. Хорошо. Так, лестница. До свидания. Понятно. Я думал ее просто забрать. может, вот как вот здесь я жму, например, вот сюда-сюда. О, плакатик забрал. Плакат теперь в коллекции. А там такой прикольный плакатик. Мне нравится. Так, пока не понимаю, зачем я все это ломаю. Потому что в ящиках никаких предметов нет. Ничего нет. Все пока непонятно. Так, кресло не ломается. Опа. А это получается исковый предмет. Правильно? Это же получается движок. Да, да. Все правильно. Мы же его и искали. Так, еще что-то нашел. Коллекция комикса. Отлично. Опа. Еще одна... Амадей. Еще одна лягушка танцующая. Хорошо, забираем. Так, бридж-гараж. Это теперь что? Это теперь лично мой гараж? Все предметы собраны. А все, здесь теперь делать нечего. Если все предметы собраны, то все. Все, прекрасно. Видите, как я вообще чуть-чуть все сделал? Аукционер. Молодцы, охотники. Застареем. Увидимся на следующих торгах. Ну все, можно валить. Да и уже пора заканчивать потихонечку. Уже времени достаточно так прошло. Мы все-таки посмотрели что-то новенькое. Да, стоп, стоп, 150 бачей, чтобы он загрузил на свою же тачку и увез. Это за что я ему 150 бачей заплатил за руку, что ли? Может быть, он такой за бутылочку такой. Ну и 150 бачей, короче, ему даешь, Били. Так, чтобы перемещать большие машины, придется доплатить. Да я уже понял, как бы. Так, теперь вот сюда. Дядь Били сейчас затащит. Все таки и все затащил Прекрасно Надо будет потом еще больше почитать О чем, что, как работает Так Хорошо, что мы имеем? Я где-то что-то слышу Вы слышите? Бля, где-то здесь туалетка есть Где-то она здесь есть Так, теперь ставим предметы Там прав правая кнопка мыши, по-моему Так, стоп, подождите-ка А, это продаются Я думаю, это будет собираться А это продаются предметы Нет предметов на большую полку Отлично. Что, сейчас заторгуемся. Будем, сейчас мы быстренько все продадим. Заторгуемся. Можно будет потихонечку, наверное, заканчивать. Так, отдать искомый предмет обязательно. Почта. Э -э зап запаковать и отправить. Прек 430. 600 бачей. Прекрасно, у нас 600 бачей есть. Так, нужно поспать. Сейчас поспим, заторгуемся. И можно будет продолжать. И можно будет продолжать. Прекрасно, это же хорошо. Так, поехали. Новый день. Ему всегда это снится? Интересно. Почему? Вообще, как минимум, почему ему это снится? Не, ну, может быть, это, конечно, загрузочный экран, все такое, но ему же это, получается, снится. Опа, новое письмецо пришло. Новое письмечко. Пока интересно. То есть, видите, нас обучают всяким разным разнообразным вещам, которые, ну, нас ждут, да, как бы правильно. Так, что у нас тут? Знаю, что тут никто не возьмет эту роботинку, кроме вас, ребята Мне тут птичка напела, что знаменитого буча можно найти неподалеку от тихого леса Что скажете? Кстати, дядя Билля, ты все еще торчишь мне 50 баксов, мудак Мудак, что так запикано 50 баксов, но он, получается, может заплатить на 50 баксов И тем самым он рассчитается с долгом и все Так, опан ждем, ждем покупателей, прекрасно так, надо будет купить, получается, улучшательную пушку. Правильно, чтобы я мог вот эти купить вещи. Вот, а, видите, тут даже прям пистолет нарисован. Че-то я с топором тут будут с топором клиентов встречать. Так, где? Так, два клиента. Хорошо, это первый. Так, 165 баксов. Поторгуемся, поторгуемся. Отлично. Ну, зелененькая уже получше. Что-то у меня очень плохо выходит торговаться. Эх, ладно, продадим. Продадим это последнее предложение. Она и так больше давала. А где еще один? Где еще один-то? он тачку купить хочет Я видел у него там значок внизу машинки Сколько? 1200 баксов Поторгуемся, поторгуемся Конечно Ебать, не, надо будет заторговаться два раза Чтобы прям прекрасно было А так не продам Отлично 120 сверху, еще разочек, еще разочек о у него прекрасное настроение Три сотки продать, продать Конечно, 1420 16... баксов сверху Охренеть, вот это она нормально так зашла Вот это хорошо, прям Прям вообще красава Блин, вот этот звук, конечно, напрягает Ты такой ходишь, и здесь прям Это, конечно, напряжно, напряжно Надо будет больше почитать А, вот, смотри, тут даже расписание есть Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, ебать, ты прям так передо мной не приезжаешь. О, опять ты, опять поторгуемся, конечно Конечно, поторгуемся Она для своей тачки пришла предметы покупать Все, все логично О, Прям на краешке, прям на чуть-чуть Прям да Это тоже хорошо. Двадцаточка, продай. Все, прекрасно. Еще один. Так, Паре, ты, а ты пришел к колесу Ты решил, решил у нее колесико украсть? А почему у него один раз поторговаться только? Два бакса все поднял. Ну да. То есть, в принципе, с вещами... То есть, чем дороже предмет, тем дороже и торги. То есть, в принципе, предметы за 20 баксов... Да, как бы до, до, ну вообще до 100 баксов на самом деле почти нет смысла торговаться, них прибавляют копейки Но у нас уже 2600, это охрененно То есть знаете, 2600 я смогу купить себе что-нибудь, правильно? Правильно, я не знаю зачем лопаты еще, но можно будет топор Более высокий шанс обнаружить металл, обрезки древесины Улучшательную пушку можно будет купить обязательно То есть это все можно будет сделать то есть, это все прекрасно. Интересно. То есть, получается, когда в 7 утра мы встаем, то есть, в, в игре, наверное, продумано, что магазин открывается в 8, типа, нужно все выставить, фигистывать, все сделать, и в 8 мы все продадим. М -м -м, с ним два раза можно поторговаться. То есть, если я поторгуюсь очень плохо, то получается, что цена, наоборот, упадет. А тут хорошо. 4 бакса всего. А предмет стоил 38. Ну, ладно. Ну, кстати, вообще ничего не говорит. Такой, М -м -м -м -м Mm -hmm. <laughs> Блин, в этой игре есть черный Значит, игра все уже нормальная, хорошая Не российская Все прекрасно Не, ну а что? Ой, ой, ой Я думал, можно запрыгнуть на стол, но что-то нельзя А под стол можно спрятаться? Нельзя Не продумано, под стол нельзя спрятаться Так, сейчас будут покупатели Так, праздратуйте что она сказала, Кластина или Кристина или что она сказала-то? Два раза можно поторговаться. Отлично, разочек есть. Давай еще разочек. Еще разочек. Поехали. Отлично. Интересно, почему второй раз меньше? Это типа я с ними так хорошо разговариваю, что я такие. Ну ладно, у меня уже хорошее настроение, давайте. Вообще думал, будет наоборот, сначала помедленнее, а потом быстро. Ну, то есть, получается, ты же два раза цену поднимаешь, все же логично, да? То есть сначала они такие, ну да, да, такие более лояльные и соглашаются. Ну когда второй раз такой, они такие думают, ты что, типа, охуел что ли? Какого хуя ты, блядь, пытаешься мне впарить еще дороже? Ты ведь понимаешь, что со мной придется теперь попотеть. Сначала да, я была такая добренькая, хорошенькая, или там добренький, хорошенький, и все такое. Так, где? Ага, о, блондинчика. Вот так вот я думаю, что вот так вот в первый раз он так тук-тук-тук-тук. А потом? Ну, не так же, а тук-тук-тук-тук-тук. А тук, тук, тук, тук. вот так. То есть я планировал, что это будет Три раза, да ладно? Вот, вот третий раз вообще прям. Ебать. Его... Сколько я поднял? Офигеть, 30, почти 30 бачек поднял. Прекрасно. Блин, ну торговаться За что мы не будем торговаться? За Точно за покрышки не будем торговаться За них вообще нет смысла торговаться И получается, ну магнитолку можно, можно поторговаться Там полтишочек Можно будет в принципе 20 паксов поднять Не, ну если в игре сказано торговаться Потому что вот видели аукцион У меня было всего 200 бачей. Если бы дядя Билли бы не дал бы мне денег Ну фиг бы что было Тут можно прыгать, это кстати классно Опа, опа, опа, опа Кто пришел, кто пришел Так, с тобой разочек всего ну ладно, разочек можно Но видите, ничего не получилось Все, давай-давай-давай yeah. До свидания Все, давай-давай Я не хотел торговаться просто по привычке Не, ну вообще, если в этой игре нужно, ну, дает шанс торговаться Значит, скорее всего, что-то в этом есть А деревья можно рубить? Нет, деревья не дает рубить Ну ладно Так-то тоже лишнее нафиг сломать Баскетбольчик есть Блять Эх, не попал так где ты там, что ты там, кто там? Опять ты? Hmm. Агент, агент. Имя Боби Грей. О чем то тебе говорит? Ты покупать что-нибудь будешь, hmm. алё? Мип, клянусь, служить и защищать в основном Мика. Hmm. У тебя найдутся какие-нибудь особые предметы? Чего тебе надо? Ты почему ничего не покупаешь? О, oh, здравствуй. Вот за это можно поторговаться. Вот разочек есть плюс пятерочка. Ну плюс пять баксов нормально в принципе. И плюс 12. 17 баксов подняли. Прекрасно. Ну, мелочи приятно. 17 баксов мы ну, вообще-то я планировал 20 хотя бы поднять. Минимум 20, точнее. Минимум хотя бы. Опа, ящики наверху. Их можно сломать. А, это, это ящики, да, это коробки. Ну, на самом деле управление достаточно интуитивно понятное. Но единственное, что мне не понравилось, это приседать на С. На С. На С. Так, опа, кто-то пришел, кто-то пришел. Здорово. О, это аукционер. Здорово. А ты что здесь забыл? Ты же мне самый продал это место Ты что, колесики пришел купить? Ну, плюс 9 баксов, прекрасно Ну, хотя бы девяточку уже хорошо Блин, ну, что могу сказать Ну, если все будет прекрасно, всем понравится Все будут рады на это посмотреть Писать хорошие комментарии, мы с вами продолжим Что это такое, это машину типа ставить тоже? Прекрасно То мы с вами продолжим обязательно Сделаем еще парочку серий Ну, мне пока игра нравится, то есть, если играется, что в него бы не поиграть? Опа, нужна лопата Опа какая-то. Нужна лопата. Потом, потом купим лопату все с этим разберемся. А сейчас мы все закрываемся. Все, до свидания. А, а что по Мы же взяли уже новое задание сюда? А, да, все, мы все взяли, все прекрасно. То есть нам вот сюда, правильно? В тихий лес. Но мы с вами продолжим потом. Опа, у меня есть бензинчик, и поэтому. А, путешествие ноль бензина. Да ладно, по старым местам можно повторно путешествовать. Этот магазин, принадлежащий дяде Билли с 81 -го года года, занимается сбором, починкой, уборкой, продажей различных товаров. Но, опа-опа-опа, там пистолет был. Ну-ка подождите секундочку. Продолжение с комиксами. А, это комиксы. Все, ну хорошо. На этом мы с вами заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.